начал записывать видео ребята Астериус сервер Астериус ребята -э, пушка на 70 тысяч рублей Джигурду включи Джигурду включи Ты чё, прикалываешься он шутит из Ты меня спрашиваешь О а чего никогда не шутит Вот-вот С ним лучше не шутить С ним лучше Чёрку включай Да серьезно Вахаха Ебать, 70 тысяч рублей, нахуй. О, сейчас будет славянская заточка. Деревню дураков в из маски шоу. Нихуя, 70 тысяч рублей лук стоит. Все, да? да, реально 70 тысяч рублей. Блин, 70 тысяч рублей лук стоит. Я за три месяца сейчас столько получаю. Может, далеко-далеко ускакала -далеко в поле молодая лошадь. Блядь, тебе не жалко, не то, что не жалко, он уже видит его плюс десятый, я тоже его вижу плюс десятый, я просто боюсь. Деревня дураков из Каламбора. Псу, я налюсь, я. Ребят, я не могу это делать без а, выпивки. Извините меня. Я тебе, хочу десять. Ёбаный рот, блядь. Он у тебя уже стоит... Ну, сделай обряд горды. Законды. Что за обряд джигурды? Вруби деревню дураков. Что за обряд джигурды? Вруби деревню дураков. Голос пропил уже. Голос пропил уже. Голос у меня такой, блядь, с детства. Я как родился, я сразу говорю, мать! Мать. Ебать, ребят. Хорошо, обряд джигурды, сейчас посмотрим. Обряд Джигурда. Обряд? Пучах энд сапы, пучах энд и эндзиэээй. Обряд Джигурда. Никита Джигурда Вахата. изгоняет коронавирус. Не мытьем, так огнем. Если yes, yes, yes, коронавирус. Oh. Oh коронавируса джигурда проводит свой день рождения в полуподвальном помещении под шум права на приза унывные напевы босоногий актер с шаманами разводит огонь Гонь разгорается до потолка, но эту чегуду а не пугает. Он вместе с шаманами водит вокруг ритуального косма. 59-летний джигуза уверяет, чтобы изгнать коронавирус одного раза мало. А для. Коронавирус это плюс и минус, но от него народ. Like Насколько... А в это время Марина Онисин двумя детьми на руках 11 летним Миканджелем и 10-летней Эвой Владой Находится в Бордо, на юго-западе Франции. И в конце Там он зафиксировано не более тысячи да, случаев обрезание. заболевания коронавирусом. А во всей стране вирус убийца подкосил почти 58 тысяч человек. Олимпийская чемпионка обрезание. умоляла отца своих детей Джибурду приехать к ней на помощь, но актер отказался. Он уверен, его огненный обряд поможет и французам. Я тебя прошу, приезжай ко мне, карантин вместе. Что делать, тогда еще можно было улететь. Пробил ситуацию, помолился. Джигурда изгоняет коронавирус, не мытьем, так огнем. Розыгрыш, бота. Или от него меньше, чем линк, больше, чем. Вот, по этому, по этому. Смотри, не вряд Обряд изгнания коронавируса Джигурда проводит в свой день рождения. В Никита Джигурда изгоняет коронавирус Не мытьем, то огнем Я Плюс десятый Плюс десятый коронавируса Джигурда проводит в свой день рождения В формальном помещении По шуму барабанов и заунывные На первом высоте актер хор. шаманами разводит огонь Есть, сука Огонь разгорается до... Топ-лук топ на севере, ебать... Красиво. Ебать, нахуй. Что я сказал? <сих> Ни хрена себе. Вы это видели, ебать. Тихо, тихо. тихо Вы тихо. это видели. Это ворот труба шатал, нахуй. Кто на этом стриме не был, блядь. Стоп рублей. Труба отвалится, нахуй. Красава. Около подъезда. Приедем, починим, поебать.